Что будет, если отрезать кошки усы? Представить себе кота без усов просто невозможно. Но что будет, если их отрезать и какую функцию они исполняют в жизнедеятельности животного? Для того, чтобы разобраться в последствиях этого действия, стоит уяснить, для чего они вообще нужны коту. Как оказалось, усы помогают не только определить в пространстве свое месторасположение, но также есть дополнительным органом обоняния. С их помощью животное может запросто исследовать предмет, даже не прикасаясь к нему, а также слышать шорохи, что помогает ориентироваться в пространстве, находясь даже в полной темноте. Также они помогают чувствовать самые незначительное изменения температуры в комнате или на улице. Очевидно, что потеряв таких ценных помощников, кот станет не приспособлен к окружающей среде. Например, в темное время суток представители семейства кошачьих становятся совершенно дезориентированы в пространстве. Кот может застрять, не рассчитав своих размеров или неправильно ценив расстояние, совершить неточный прыжок. Случается и такое, что у кота выпадают усы сами по себе, что обусловлено авитаминозом. В этом случае обязательно стоит пересмотреть рацион домашнего животного, а также посетить ветеринарного врача, который пропишет нужные витаминные комплексы для восстановления здоровья питомца. Ломающиеся усы у котенка не должны вызывать большого опасения, ведь такой растущий организм требует специального питания. Добавив ложку растительного масла в кашу, небольшое количество творога на ночь и немножко молока с утра, состояние усов и шерсти в целом должно улучшиться. Очевидно, что кот без усов, как человек, лишенный руки глаз, потому ни в коем случае нельзя лишать животного такого жизненно важного для него тактильного устройства. Указывая надлежащую заботу домашнему животному, его здоровье будет в отличной форме. Любите братьев наших меньших, и они проявят свою любовь в ответ подписался на канал и ответ обосновал.